а теперь поехали. Всем привет, дорогие друзья. В этом э, видео хочу вас познакомить с приложением для отслеживания сна. Отличнейшая приложеница. И немножко я сейчас вам о нем расскажу. Но вначале мы с вами зайдем в настройки. И пока мы с вами в настройках, хочу рассказать, что... У нас, оказывается, есть несколько режимов сна. Глубокий сон, дремота, там, неглубокий сон и, и сам, ну и тому подобное. И. и от того, в какое время своего сна или фазы сна мы проснемся, зависит вообще наше настроение в пределах следующего дня да, или когда мы проснемся. Поэтому это, оказывается, очень важно, и ученые уже доказали это. да. Ну и давайте мы заходим в настройки и смотрим, что же это приложение у нас может. Во-первых, оно может настраивать будильнички. Смотрите, настройки будильника по умалчу, каждый будильник может быть настроен по-своему. Здесь у меня он уже э, будет, да, здесь «Мелодия» есть пение птиц кукушка пение петухов по умолчанию там и так далее тому подобное масса есть всяких штучек интересных потом какой нарастающий звук или не нарастающий там и так далее тому подобное вибрация когда задержка звука будильник звенит в режиме не беспокоит там потом восход использовать подсветку экрана время э, всегда полноэкранный будильник там для того чтобы точно уже в него попасть да при отключении не изменять ориентацию экрана это тоже именно для этого потом насколько этот будильник отложить и дальше отложить э, переворотом можно при нажатии кнопки громкости и т.д. и тому подобное или долгое нажатие дальше запасной будильник на всякий случай потом мелодия этого будильника и там тайм-аут кстати когда отлаживаем мы с вами будильник там есть еще и э, такой момент как допустим чтобы уменьшать время каждый раз когда вы отлаживаете потом Сигнал отхода ко сну. Можно задать этот сигнал, когда, насколько и т.д. и тому подобное. Дальше, сигнал отхода ко сну за 15 минут, потом умное время отхода ко сну, вычислить период умного пробуждения, задержку отслеживания и ваш недосып. Ну и т.д. и т.п. Потом повтор отключена мелодия уведомлений. Все. Далее мы с вами идем. Капча. Капча это значит, что значит, надо будет проснуться окончательно, чтобы отключить. Смотрите, если мы с вами капчу включаем, то у нас там будет либо QR-код, надо будет какой-то, либо спящая овечка, либо арифметика со вводом решения каких-то задач. Ну или громкий смех. Короче, пока ты громко не заржешь, будильник так и будет пиликать все это время. Поэтому серьезно все. Дальше смотрите: отключение будильника во время капчи. да, Реши, э, Отключить будильник во время решения капчи. Ну, допустим, это тоже можно сделать. Далее, запись шумов во время сна. Если мы включаем, он у нас записывает храпов и разговоров во время сна. Уровень громкости, потом распознавание звука, храп, говорение, детский плач, смех, каши и чихание. Ну и антихрап. Отключено. Определить храп и использовать вибрацию или звук, чтобы остановить его. Ну, другими словами, вас разбудит. Статистика шума, путь сохранения и все остальное можно сделать так что это будет все сохраняться и вы будете знать дальше как я уже сказал умные часы или вернее еще не говорил у меня допустим данные часы с часами связаны galaxy watch 4 вот пожалуйста а работают они со всеми с браслетами всякими и так далее тому подобное кстати использую их датчики потом проверить же датчики можно будет сразу когда вы подключите часы дальше будильник через минуту вибрация до да, звук по, э, подключения кстати, это тоже на часах делается. да? Потом звук при подключении, мониторинг сердцебиения. Дальше используйте измерение пульса, чтобы убедиться, что ваше тело поддерживает здоровый уровень дыхания и кислорода. Пожалуйста, это тоже можно сделать, чтобы это было. Дальше пульсометр, пульсисометр и так далее, тому подобное. короче. Потом какие сервисы, это можно все сохранить в облаке. Дальше приватность и персонализировать. Домашний экран можно задать: цифровая схема, цветовая схема, цвет палитры, синтез речи. Ну и так далее. Температура по умолчанию, какая начало недели. Все это здесь изменяется: Цельс или Фаренгейт. Начало недели по умолчанию. Ну и можно это все дело задать. Из настройчик у нас все. Заходим в эту вот часть и смотрим, что же у нас здесь. Во-первых, здесь будильники, те, которые у нас уже есть или задействованы их можно удалить либо открыть и перенастроить на свой вкус и цвет как бы как говорится да ну и в принципе удалить можно все это дело далее что у нас там еще есть статистика а здесь статистика оказывается еще какие-то баллы начисляются но до конца я не понял что это за статистика такая и как она здесь работает а вот написано Длительность сна, нерегулярность сна, глубокий сон, эффективность, храп, оценки и дыхание. Мы заходим в статистику в эту и смотрим, где какая, вот сколько сон длится, потом нерегулярность, ну и так далее, тому подобное. И можно посмотреть, в каких странах, где какая статистика. Кстати. Вот, если вдруг вам интересно, хотя не знаю, зачем это мне, вот, мне вообще это не надо. Далее идет у нас графики. но ну, это уже когда вы будете использовать его в полную силу, так скажем. Потом тенденции, такая же тема. Ну, и далее а, советы. Здесь есть советы, которых нет. Да? Совет мы просим, когда ответы уже знаем. Вот так, короче, здесь написано. И далее цель. Здесь уже можно задать цель. Пожалуйста, мотивация, улучшить и так далее, тому подобное. Еще какие-то цели задаются. А, записи. Потом, которую вы сможете прослушать, да? Потом панель. Смотрим. Панель вкладки только будильника. Что нам можно задать? Вот так можно сделать, да? Вкладки. Панель. У меня будет панель. Далее поддержка, резервное копирование, рассказать результаты, перевести приложение и условия использования. Все тут есть. Короче, ребятушки, вот это вот Pro версия будет вам доступна.